Я, кстати, вот сейчас еду на Бали и в mm -hmm. последний раз, когда там был, тоже понял, что там счастливых людей гораздо больше, чем у нас в России. Совершенно верно. Хотя живут там намного. Я путешествую много, то есть у меня, если взять только этот год, сегодня у нас, это получается, что у нас, март, а апрель, апрель, апрель, да. Ты счастливый человек, люди часов не наблюдают, а ты... 36 перелетов, чтобы понимание было за Ничего себе. Да, и бывают страны, когда ты приезжаешь, где вот реально ты видишь, в стране нет денег, ничего, но посмотришь на их лица и жить охотно.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 То есть немцы у них чуть-чуть, да, да, у них есть такая тенденция, то есть после войны их родители, или, скажем, дедушки, они очень хорошо обогатились, ну, представь, всю струну надо было понимать, стройки, понимаешь, это как все это связано. Соответственно, их дети уже жили в богатстве, в достатке, им не надо было что-то там напрягаться, а дети, их детей еще больше деградировали, и по факту они вообще просто тратят то, что работали. они работали по сути, можно сказать. А, скажем, вновь приехавшие, да, приехавшие, да,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 Тем больше это понимаешь. Ты 36 э, полетов горишь за сколько? За месяц? Нет, это вот это 4 месяца получается. За 4 месяца или 6 полетов. То есть ты постоянно выступаешь? Или что ну, да, С чем по связано? Ну, постоянно. О чем ты говоришь? О чем выступаешь? О, на разные темы. Ну, у меня понятно сейчас, многие считают меня экспертом именно в криптовалютах. То есть я себя таковым, скажем, не сильно считаю, но почему-то людям очень нравится, когда все да. равно разговаривают по этой теме. Вот. И другое, это, конечно же, тема образования. То есть я очень давно этим занимаюсь, мне это очень нравится. То есть в какой-то момент я понял, что моя миссия, моя функция, сложные процессы простым mm -hmm. языком доносить до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 И поэтому То есть получается, не... ты разжевываешь определенную сложную информацию и доносишь ее до людей простым, простым языком. языком, да. А какую информацию?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 надо дать должность, что на самом деле можно заработать, спекульнув на а, каком-то альте, на Даже я ICO. вложился, что что-то такое а, да, или, или на биткоине. Рост. Но в конечном итоге э, лично я уверен в том, что победит именно тот, кто предоставит очень удобный, комфортный сервис на технологии блокчейн, где все будет открыто, понятно и доступно. Я так понимаю, что ты разрабатываешь или а, уже разработал? Мы разработали. Уже разработали. Расскажи да. про этот сервис, как он называется.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 стратегии мы сначала делаем, а потом говорим. Как правило,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 Потом почитайте, узнаете кто это. То есть у нас есть спикеры, которых не так. Вик Орлов, например, Алексей Бессонов, это самый высокий IQ в Украине, несколько рекордов Гиннесса чтобы было понимание. То есть у нас лингвистика, сейчас мы открыли для себя и вообще для многих очень хорошо заходит тема, у нас сейчас проблема у взрослых общаться со своими детьми. Мы их не понимаем, а они нас не понимают. И, это факт. Да. Что? И это мы а вот сейчас буквально этот прав. факультет запустили недавно, там пару недель назад.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 только люди практики, то есть мы больше. Заходим. Но я считаю, что МЛМ это одна из самых эффективных маркетинговых инструментов. На данный момент да. Uh, есть, на данный момент да. То есть есть эффективные инструменты, то есть нельзя все другое отсекать. Uh, для разных uh, направлений нужны разные инструменты, но я точно могу сказать, что для большинства направлений uh, система рекомендаций, причем не обязательно да. супер многоуровневая, есть система, система рекомендаций. рекомендаций она намного более эффективна. Ну, я приведу пример, да, Может, давай, чтобы просто давай. вот один вот же вот практически пример. Пять да. месяцев назад uh, мы запустили этот феномен Бизи. Почему феномен? Я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 Всякие через мультфильмы начинаем. В общем, да. про эта тема очень длинная. у Нас всех друг от друга, я круче, я круче, вот это, знаете, это все. Люди от этого устали. Люди от этого устали, люди хотят, хотят, объединяться, объединяться. хотят объединяться. И вот как раз вот на этом тренде мы понимаем. Я э, об этом очень буду сегодня понимать. говорить на форуме про объединение, Это да. действительно очень круто. А, что такое команда Buy Black Sharks? А, да, смотрите, Тоже. на нашей базе, то есть мы строим сообщество. Да? Но для того,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 Я сумовочка. А вообще нужно университетское образование? Или Для каких-то профессий нужно обязательно. Предпринимателю, я... как ты считаешь, нужно <с virile> образование получать? Я, вот у меня я сейчас, больше ä, сторонник твой того. Твой родный брат, вот сейчас <свист> у меня говорит: не хочу больше учиться, хочу бизнесом заниматься. Мама плачет, Я так скажу, мне скажу, все Разные.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 если они даже сами математически умудрились и нашли способ, как сделать так, чтобы не закрыться, то органы их все равно закрывают. Да. Поэтому лучше поосторожнее, где деньги из-за денег, просто поосторожнее. Спасибо. Но ну и не могу не спросить про судьбу блокчейн-технологий в России, как ты считаешь, какова ну, нам? Я так скажу, по миру вот диечу, наши, наши русскоязычные. Почему говорю русскоязычные? Потому что это не только Россия, ведь это да. Украина очень сильно, это Беларусь очень сильная, там ребята прям вот мне прям радуют, какие они креативные, да, какие да. сильные очень делают.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 Я тоже, кстати, вложил пару месяцев назад, но пока я просел. Как думаешь, какова судьба криптовалюты? Ну, у Дальше. нас, если мы посмотрим последние три года, у нас есть две фазы роста. Это, это май. май. Вот сейчас ты будешь... То да? Я бы Скорее всего, ты заходил где-то там, я думаю, я декабрь, в феврале там, зашел, там, к да, сожалению. Да, ну, ну феврале еще. Я окей. опоздал. На 10 тысяч долларов я зашел. Ну, окей, все нормально. В общем, сейчас ожидает... Короче, у нас сейчас два сценария. То есть, возможно, что это будет в мае рост, и он уже по факту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 Конечно. А теперь найди мне, пожалуйста, схему, как ты 130 миллионов заведешь биткоин. Сложность, Проблематичная. Сложность юридическая, да. гарантийная, и сложность, а где же столько взять-то? Да. Но если вы обратили внимание, то последний год очень крупные биржи поступали сильные мира сего. Это ведь не случайно. Это правда. Если они готовятся управлять такими капиталами, то почему они.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 Одна какая-то. Ну, первая книга, которая меня сильно впечатлила, это Дейл Карнеги Искусство выступать публично. Они меня Просто, это очень впечатляют. За какой поступок тебе больше всего стыдно за твою жизнь? Можно я не воздержусь из этого ответа. К чему ты испытываешь самое большое отвращение? Отвращение? Когда люди.. Вот...